И пилот уже бледный В не победный, ведь я парень вредный Но это подымит хорошо Лучше, чем любой порошок Можно купить даже пачки четыре Тут сто тридцать четыре Тут сто тридцать четыре Да мы, кажется, Мы покинем ангары Нас уже ждут дуанфинские ну, пары Я уже давно при порядном утире Готовский телок, хоть даже четыре В шарах в кармане я бедный Счет непобедный Ведь я парень бледный Стоит мало, вид хорошо Лучше, чем любой порошок Важно отрубить даже пачки Четыре Ту-сто тридцать четыре Ту-сто тридцать четыре Сидят, дымят, четыре машины 4, полёт охуенный, пилот уже бледный По не победный, ведь я парень бледный Блять! блядь! А -а -а.